Начала. Всем привет, в эфире шоу «Я и она» и в эфире Борис Плотников. Сегодня мы решили взять интервью. Первый вопрос. Вы заметили, что у вас очень много губных гармошек. На поясе и в, и в чехольчике высокое, и всего у вас. Хороший вопрос. Я обычно отвечаю на него так, много не хватает. Да-да, ну последний на самом деле, если честно, вот где-то, наверное, около пятнадцати, может быть, у меня не все с собой. Но у меня вот 12, 13, 14, 15, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, Здесь и там еще и там еще четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. Итого, сколько я здесь начинал снимать. Где-то до сорока у нас с собой, скорее всего. Ясно. А вот второй вопрос. Думаю, еще есть. Вот второй вопрос. Вот у вас там очень много всяких кнопочек, всяких притяжков. Как вы это не путаете? Ну, это же постепенно осваивалось. Сначала покупалась одна коробочка. Вот, изучались на ней все, все, все пять ручек долго и мучительно. Потом покупалась другая коробочка, изучались на ней пять ручек. Честно, на некоторых коробочках я даже использую, там, например, практически одну ручку. Потому что, ну, мне только нравится, мне она очень нравится, но только в этом положении ручек. Ну, поэтому, в общем, что то, что -то путаться. Просто-на, просто, просто, надо знать. Вы бы еще спросили, как они будут с как на гармошке. Их больше, чем коробочек, короче. А вот я заметила, что у вас на гармошке есть кнопочка. А ну Это другой тип губной гармоники. В основном я играю на диатонических губных гармониках. Это которые вот эти вот маленькие обычно играю вот, на, на таких вот маленьких глубной гармоники, вот. но это, они называются диатонические или блюзы рихтеровской системы. Вот. Но иногда в некоторых композициях, а. мне кажется более уместным использование хроматической губной гармоники. Это совершенно другой инструмент. Он объединяет, их объединяет только ну, некий общий способ звукоизвлечения, у него, у него другой строй, только отчасти напоминающий. И у него есть кнопочка, которая повышает на полтона. так вот у нас до мажор, а так другие с мажоры Ясно. А вот вы наука, если вы учились? Я до сих пор учусь. А сколько лет учусь? Учусь я уже 14 лет, этого. нет, еще 14 лет. Всех, всего а вот вы можете в тренинге сыграть легенькое? Сейчас, я только что поел, а. и нельзя на гармонике играть, когда только что поел. Него... А, ладно, хорошо. С вами было шоу Яйна, в эфире был Борис Плотников, всем пока!